Недавно я разместила пост про японский метод растяжки позвоночника. И он вызвал много вопросов у вас. Я так думала, что о нем уже знают все, но оказалось, не все. Иногда я его использую в своих тренировках и хочу показать, как правильно его использовать, безопасно. Вообще, сразу начну с того, что... Во многих, я посмотрела в интернете, много пишут, что это способ похудейки. Я сразу вам скажу, нет, это неправда. Вообще, японский доктор, он этот метод, метод просто для как изобрел, можно сказать, для растяжения позвоночника, чтобы растянуть его. Я говорю вам сейчас очень просто, чтобы вы поняли, чтобы у вас не было да, мысли какого-то, что вау, это такой способ, и я сейчас полежу, и э, э, я похудею. Во-первых, этого не будет 100%. Я рассказываю техническую часть этого вопроса, чтобы у вас не было заблуждений на этот счет. Вам этот метод даст растяжку позвоночника, потому что с возрастом... У нас вот так, сужается. Поэтому и говорят, к низу человек растет. Он не к низу растет, у него просто идет смещение. Кости выпирают э, э, ребра, опять же выпирают. Почему? Талия становится шире с возрастом. И опять же говорит, что этот метод уменьшает талию, худеет в талии. Он, люди не худеют в талии. Там просто после... после этого, вернее, не после этого метода, а когда применяешь этот метод, кости становятся на месте. И органы малого таза тоже, которые кости малого таза, органы малого таза, они становятся на свое исконное место. То есть как были, и искажения уходит, выравнивается позвоночник, уходят блоки, которые формируются, в легких происходит но тоже хорошее явление, то есть дыхание становится тоже более такое наполненное да и а, только прелести кровообращение конечно улучшается из-за этого а, уходят головные боли вот что происходит на самом деле а, этот валик можно применять м, в трех точках под спиной я вам сейчас буду показывать сразу, чтобы вам было понятно во-первых, какой валик, валик можно любой полотенце взять скатали плотненько вот как я вам сейчас катала вот такой полотенце я его подкладываю под голову оно должно быть чуть шире того места где вы его подкладываете. например под шею видите шире шеи вот я этот валик подкладываю под шею не меньше где-то не больше не меньше 5 сантиметров для новичков смотрите обязательно новичкам внимание больше пяти сантиметров не используйте Будет болезненное явление. Показываю. Сначала вы присаживаетесь. Ну, покажу вот на этом валике. Ну, такое полотенце. Если вы, например, для поясничного отдела оно у вас... Ну, прям для девочек покажу, чтобы вопросов больше не было девочки. Ну, вот такое по ширине, чтобы было, да? Вот по ширине, чтобы оно у вас всю поясницу вы могли уложить. Аккуратно укладываемся, укладываемся так, чтобы у вас, смотрите, валик был напротив пупка, поняли? Напротив пупка валик. Вытягиваем ноги, раздвигаем на ширине, чуть-чуть на ширине плеч, ну, немного, не широко, а на ширине плеч. Пальчики на ногах, мы вот так скрещиваем, большие пальцы совмещаем. Что происходит с руками? руки вот берем сначала вот так делаем пальчиками сделали и подняли вверх ладонями прикоснулись к полу ну смотрите это у меня я прикоснулась к полу потому что у меня нет блоков никаких блоков нет в спине и я спокойно могу лежать э, 5 минут новички конечно не лежат 5 минут вам бы хотя бы одну минутку полежать в это время когда вы улеглись, вам надо максимально расслабиться. Смотреть не по сторонам, а вверх. Смотрите вверх и начинаете потихоньку руками тянуться вверх, ногами вниз. Зафиксировали и расслабились. Обязательно вам необходимо расслабление почувствовать. Только тогда будет растяжение типа позвоночника. Если вы чувствуете, что вы зажаты, вы себя прямо уговариваете, ну давай расслабимся, ну давай расслабимся. Или выдыхайте в то место, вдох и выдохнули в то место, где вы чувствуете расслаб... зажатость, блок. Когда почувствуете расслабление, все, за... замерли и будьте в этом положении столько, сколько вам комфортно. Затем вы потихоньку заметьте, внимание, девочки, внимание, внимание, внимание. Из этого положения вы выходите очень грамотно. Вы сначала ноги, руки расслабляете. Почувствовали расслабление. И потом очень медленно поднимаете ноги, сжимаете руки, укладываетесь на бок. Полежали несколько секунд, почувствовали, что вам хорошо. И только тогда вы очень медленно Встаете. очень медленно это безопасно если вы встанете ну, попробуйте стать резко вы почувствуете боль медленно входите лежите сколько можете и потом медленно крайне медленно выходите это обязательно это мера предосторожности можно делать в трех местах такой валик если вы смотрите Кладете под поясницу, что у вас происходит? Растяжение идет поясничного отдела. И у вас ребра расширяются. Они, они становятся на свое место. Они как вниз чуть-чуть уходят. Растяжение и чуть вниз. Далее мы можем использовать под шею. Под шею. Мне это мало, под шею. шею ложимся и точно так же лежим старайтесь под шею девочки мальчики под эм, седьмой позвонок то есть не вверх не вверх не в середине а внизу к плечам поближе смотрите точно вверх окей дальше вы можете положить это приспособление чудесное под грудь укладываемся так. Руками обозначили валик под лопатки. Также пальчиками вниз-вверх потянулись и зафиксировали. Настолько, насколько возможно. Потихоньку вы вытягиваете. Это будет не сразу, но вы будете чувствовать, что у вас растяжение идет. Прям укладывайте ноги вниз. Я вот сейчас говорю, и у меня напряжение идет в ногах. А когда молчишь и дышишь правильно, то возникает такое спокойное расслабление. Зафиксировали и также подтянули ноги. Улыбнулись себе. И потихоньку стали. Какие были вопросы? Ну, вопросы, конечно, по... Толщине валика. Но здесь вы под себя все делаете. Какой валик нужен, это только вам. Ну, могу только сказать, чтобы он был плотный. Вы поплотнее его скатываете, чтобы вы его ощущали, чтобы не было такого, что вы положили и его не чувствуете. Большой толщины не делайте. Это во-вторых. -во -во -во -во Затем смотрите. Вопрос был: можно ли детям? Берите ответственность на себя. Если вы хотите, чтобы у ребенка была, например, осанка хорошая, если вы для осанки, но ну, у детей сейчас не у всех хорошие осанки, то, пожалуйста, под вашим контролем, может быть, и если вы возьмете ответственность на себя, сами сначала попробуйте, сами выровните свою поясницу, грудной отдел, шею, мятил, почувствуйте, что для вас это безопасно, что вы на несколько сантиметров, что у вас стали стало более явно выражено. Почему говорят, человек худеет? Он не худеет. От этого метода никак не может он похудеть. Просто напросто жир перераспределяется, кости становятся на исконное место, и перераспределение идет жировой ткани и создается ощущение, что тело как будто подтягивается. Вот и все. Но если вы хотите построить то здесь необходима физическая нагрузка, обязательно. Дыхание физическая нагрузка. Этот метод не для похудения. Этот метод для улучшения осанки, для растяжения позвоночника, всех отделов позвоночника. И если у вас какие-то есть проблемы, серьезные, позвон... связанные с позвоночником, то опять же принимайте для себя решение. Этот метод, вы берете метод и... Принимаете для себя решение, я его беру или нет. Кто вам даст разрешение? Это же ваше тело. Вы принимаете метод и используете его. Вот и все. Я его приняла, использую, и вы видите, что позвоночник у меня в достойном виде. Чего и вам желаю. Будьте молоды, и здоровы. Всего вам доброго. С вами, как всегда, я, Ольга Мира. Подписывайтесь на мой канал.